Если вы 14 апреля случайно прогуливались у Института управления экономики и финансов КФУ, значит, вы точно видели развивающийся флаг pr -вика. Значение этой аббревиатуры можно узнать, если зайти в здание, ну или пройти по специальным стрелочкам. Нашу любопытную съемочную группу это заинтересовало, и мы пошли искать дорогу к истине. Все, прогнали? Туда? Спасибо. Пошли. Привет, Сава! Мама. Мама Наташа, пойдем! Как оказалось, четыре английские буквы говорят о том, что в КФУ проходит Всероссийский форум общественных коммуникаций. Четыре дня, 12 ведущих экспертов России, студенты из 18 городов страны, реклама, ивент, медиа – все это Всероссийский форум Russian PR Week. Желающих пообщаться со спикерами становилось все больше, ведь приглашенные гости форума – специалисты сфер медиа и пиара. Здесь каждый может познакомиться с представителями компании «Несле», проекта «Казань Гоу и даже с пресс-службой президента Татарстана. Мы решили не снимать на камеру интервью со спикерами и записывать для вас интенсивные лекции, ведь форум продлится еще три дня, и каждый может принять в нем участие. Но зато мы поговорили со студентами, будущими специалистами сферы паблик relations Настя, давай. Для меня пиар это возможность. Да, ну, во-первых, для меня это профессия важна. Сначала того, извиняюсь, переписать можно будет? Да. Пиар для меня это профессия, это возможность реализовать свое будущее. во пиар это уже, так скажем, ну, такой способ. Э, как сказать? Способ чего? Ну, показывая, например, уже не только продукт, можно пропиарить человека. Да. Про, пи про пиар меня давай Так, ну вот прекрасный у нас корреспондент Смотрите, как она шикарно оделась сегодня Участник или организатор? Участник Зачем ты здесь? Ну, я приехала, вот без ну да, давайте переснимем Второй дубль Давай еще раз, какой вопрос был? Зачем ты сюда приехала? Я сюда зачем? Я здесь дубль третий. Я приехала сюда для того, чтобы повысить свои знания и чтобы познакомиться с новыми людьми и чтобы просто повеселиться. А сама из Славушка Унистат Куфу. И благодаря этому, благодаря таким форумам, мы можем между собой сотрудничать в разные университеты. Ну, главное, знакомство. И, ну, главное, конечно, знакомство. Да. Были знакомы, Настя. Или мира? Универ, смотри. Анастасия Иванова, Роман Самарин, Универ Ньюс.